Это баг за 4500, почему нет? Ой -ой, ой ой ой ой ой ой ой ой ошечки коготь, здравствуйте. Ну, дорогой вулканчик за 13 тысяч рублей. А распространение... О, он, нож! О, нож, о, нож, о, нож! Блин. А... а вот это, а вот это сказка. Займу буквально 5 секунд вашего времени. В воскресенье у меня пройдет стрим. Он будет на Твиче и он будет показику. Всем, кому интересно залететь на стрим, ссылочка на мой Твич будет находиться в описании. Переходи, подписывайся, в воскресенье мы с тобой увидимся. Хочется разрывать Твич, как в свое время разрывал разорвал Ютуб. Так что подписывайся, поддержи, в воскресенье будет жарко. Приятного тебе просмотра. Перед началом этого ролика хочу напомнить, что в следующем видосе по изидропу я буду прокачивать подписчика, а подписчика я буду выбирать из числа тех, кто купил NFT. На данный момент у нас купили фактически все NFT, осталась одна не купленная, поэтому, ребят, у кого есть желание, кто хочет попасть в прокачку, ссылочка на NFT коллекцию будет находиться в описании. Последняя NFT, кстати, цена уже выросла на 40%, так как купили 8 картинок, а после каждой продажи цена увеличивается на 5%. Всем еще раз спасибо, кто меня поддерживает, ссылочка будет в описании приятного вам просмотра 33 рубля на балансе, я открыл случайное запрещенное два раза И вот такой дроп мне выпал И конечно, это рубрика С бомжа до бомжа, с бомжа до драгонлора Человек купил себе яхту Ну или же по-простому, админы подкрутку забыли отключить 2 300. жду подколов по тракториста По тракториста, про тракториста И мы открываем сразу 4 сахар кейса Надеюсь, это не просто случайность, а мне действительно повысили шансы Сейчас мы, в принципе, это с вами и узнаем Ну как-то... Как-то нет... Как-то 500 рублей, это что? Ладно, будем надеяться, что нам просто еще не повезло. Но, я думаю, должно. Все-таки бульдозер за 2000 выпал, и да, это бах. Это бах за 4500, почему нет? На кейс мне повезет, любимый мой блин кейс. типа пока рано мы откроем еще 5 сахар-кейсов. У нас 2300, блин, как же повезет подписчику, кто будет в прокачке. Потому что с такими шансами открывать одно удовольствие. 4500, 4800, это вот 9300. Ну и у меня есть все наводки. Полагать, что мне уже нужно идти на кейс, мне повезет. Блин, надеюсь, мне реально сейчас повезет. Каждый ролик по изидропу это такой, такой кайф, потому что с 10 рублей ты поднимаешься до ягод, до самолетов, до драгондоров. Бля, я. Я вот просто, мне самому знаешь, интересно, как будет подписчику выпадать. Мне я прям бля хочу это увидеть. Эти эмоции. Бум надеяться, что все получится. Четко у нас уже африканская сеточка. Здравствуйте, африканская сеточка за 11 тысяч. Рублей. Так, ну ладно, давай. В предыдущий раз я рискнул, и как, как оказалось, не зря, потому что мне М-ка выпала. Король там джунгли, добро пожаловать в джунгли. Ну, вот эта история. Короче, ты понял? Вот это да, там что-то было. Еще, и знаешь, я спойлеры на Изике люблю, потому что, ну, типа. Потому что, типа, хуяк, сразу видишь, что-то крутое дропнулось шелковый тигр за 14 тысяч рублей. Конечно, продаем, блядь. Сейчас чью жопой нихуя выпадать не будет больше, но надеемся, верим и, сука, просим у изи дропа гунгнир хотя бы. Блядь, сейчас, однако, такого говна насыпет, хотя азимовый, ну да, блядь, это шлак. Два азимовых, это прям пиздец, потому что кейс стоит все-таки полторашку, а получили мы 8400. Засунь себе эти 8400 в жопу, это мало. Это мало, блядь, лишь бы вот Реально, лишь бы он сейчас не стал нас просто, сука, сливать А такое тоже может быть Хотя, блядь, не он, на скоростные звери Но тут по ценам ХЗ может, могут, могут, блядь, они стоят Короче, сказка за полторашку, сказка за полторашку Франклин, блядь, слушай, а тут неплохо Ну на 14 тысяч, то есть почти мы окупились Еще бы, блядь, чуть-чуть и реально бы окупились Кстати, кому интересно, есть промики на пополнение На 40, на 35, на 30% Кому нужно, вот, держите Хотя не, не советую никуда закидывать Это все, кал, выпадает только ютуберам. Но про промейки есть, почему бы не показать. Вы сейчас офигеете, я, короче, стоял на паузе, дебил, блять! Я залетал в мультисражение, мне вот столько дропа выпало на 1700, я тут больше захерил на самом деле, ну, бля, это было на паузе. Как же я, в принципе, вовремя заметил, что стоит пауза, потому что я, кейсы мне повезет, еще не стал открывать. В общем, про мультисражение, они добавили сюда эти битвы кейсов, ну, вот, знаешь, если они дойдут до уровня, как, по-моему, до дроп или да, вроде на Хелкейсе прям битвы ёбнутые, что там народу просто тьма и типа очень интересные зарубы устраиваются. Если они дойдут до такого уровня, будет, конечно, круто. Но на самом деле, вот сейчас посмотреть, как они сделали а, дизайн, ну, на, по дизайну, да, и смотреть, очень, на самом деле, похоже на тот же хеллстор. Ну, что-то схожее есть. И мы, кстати, типа выиграли. До этого мне, вот, ну, блин, на паузе стоял, сука. Когда я стоял на паузе, мне, откровенно говоря, по губам раз, наверное, 5 поводили, вообще ничего не выпало. Ну, а сейчас Неплохо начало падать И самое что вот интересное Эти сражения вызывают такой лютый азарт Вот ну реально Что хочется и хочется и хочется Я уже наверное в сражениях 10 поучаствовал Да, они не такие дорогие Но блин, это реально такая азартная тема Что просто ой-ой-ой а, Так, шлак, кстати запрещенное Может что угодно дропнуться Будем рассчитывать на... Блять, Сарекс был бы круто, но тут Тут, тут я все выиграл Тут я кстати выиграл, и тут я в принципе тоже выиграл, неплохо, но мы помощи моему вообще не окупили от сражения 247 рублей, бля, одни и те же люди создают такое ощущение, что это боты, ну серьезно Хотя, ну не знаю, стикс, понятно, я тут всосал, так, э -э, здесь, здесь я выиграл, да, 600, да, 600, хорошо, вот здесь мы прям нормально так бустанулись, косарь, бля, найс, найс, вот это мне нравится, давай-ка дальше, давай дальше, эта песня уже пошла, это а прям кайфово, так, граффити, понятно, загробно или как это падло называется, понятно, херон человеку выпал, а че он такой дешевый, я думал, он дороже будет стоить и гроза. Но я тут вообще максимум отсоса сделал. А че, кстати, как создать выглядит? Ну тут любой кейс можно. Да, типа, смотри, кейсы сахара можно создавать. Я думал, можно все, но тут самый дорогой, что можно. Самый дорогой, самое дорогое, что можно сюда добавить, это кейс сахара. То, блять, а почему я сразу за раз не могу несколько кейсов сахара добавить? Ну, окей. Или типа, подожди, по одному кейсу можно. Бля, можно только по одному кейсу добавлять. Это не есть хорошо. Ну, давай попробуем создать. Я очень сомневаюсь, что к нам кто-то залетит, потому что это не такая дешевая заруба. Давай все кейсы вообще выберем. Бля, шесть кейсов, но они пока что... Ну, блядь, честно, сражение не реализ... Сражение забл... Что, блядь? Я не могу создать сражение, сражение заблокировано. Чё за херня? Может, кейс сахара убрать? Создать. Бля, я не могу создать сражение, чё за пиздец? Вот это да, я не могу сражение создавать, что за нахуй Прикольно, блядь, а я сражения создать не могу, я не знаю по какой причине Но будем залетать в те, которые есть Я не знаю почему, блядь, я не могу создать сражение Сражение заблокировано, найс, кстати это, Знаешь, как будто мне на аккаунте отключили, блядь, вообще возможность создавать сражение Блядь, но все таки аккаунт ютубера тут всякое может быть Сорви куш, хотя бы на такое можно сделать? Да, на такое можно Короче, это не в аккаунте дело Просто, видимо, нельзя на какие-то суммы создавать определенные еще Или не знаю Но пока что это все рассчитано на лоу суммы на самом деле Мы создавали там уже сражения Можно их вообще отменить нахуй Мои батлы Блять, а где мои сражения, которые я создал? А, ну вот все мои сражения Или нет, блять? Подожди, я не понимаю, где мои сражения, что такое? Бля, я не вижу свои сражения, ребят, серьезно Типа, смотри, я создаю на граффити Создать Публичный а, А, бля, я выхожу отсюда, нет? Или типа, подожди, а как это работает? Я не понимаю, как эта тема работает, серьезно. Куда из сражения улетели? А, ну вот, 5 активных батлов, значит, мы просто удалились, когда я с них вышел. Ну, система вот до конца еще не доработанная. Конечно, прикольно, но чтобы сражения реально приобрели новые краски, нужно, чтобы, блядь, на них играли, знаешь... Как и на Хеллкейсе. Короче, залетаем в крайнее сражение. Что-то даже на сотку уже не создают. А, по дропу у нас продать все. 600. Неплохо. Мульт сражение создавая лобби, выигрывая, понятно. 197. И там еще 148. Еще в одно сражение залетаем. И после этого все-таки сваливаем. Нам не повезет. Хочется его долбить. Но, блин, сражение тема прикольная. И на самом деле вообще не зря зашел. Бля, ну тут что-то прям кал. Колкалыч получился. Да, я, блядь, больше взял. Директива вытащила, понятно. 148. Крайнее сражение, и после этого сваливаем на кейс, мне повезет. Э, сказка! 600! Я уже привык, что оно тут дропается. 600 стоит, а ему кварц дроп. Блядь, Что-то? Что за что такое? То не выпадает вообще-то, выпало прям ёбнешься. Хорошо, 178. Вот не. Ну, блять, я про чё я говорил, что такой лютый азарт. И выйти с этих сражений очень тяжко. Тебе хочется выигрывать, выигрывать, забирать, забирать. Блять, убийство было бы, конечно, попище. Все, точно крайнее сражение. Заруби себе на носу человек. Больше сражений не будет. Все, выходим. Продать все. 134. Тут мало. Ну чё, ты готов? Кейс мне повезет. Поехали, 10 штук. Лишь бы я сейчас этими сражениями себе на аккаунте шанса не усрал. Такое, в принципе, может быть, блять, Посейдон пролетит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойшечки, -ой коготь, здравствуйте! Ну, блядь, 16 тысяч рублей. Короче, я не знаю, вот в предыдущем ролике нам выпала М-ка, но чтобы эту М-ку выбить, я все проект продавал до всегда. Поэтому здесь сделаем так же и посмотрим, как работает система. А прикинь, тоже что-то пизда-то выпадет. Все-таки есть логика, кто не рискует, тот не получает ничего, Но блядь. Сейчас мы не получим ничего, хотя не он нуар, не окуп, скоростной зверь окуп. Так, Франклин тоже заебись опустошитель, а тут прям окуп-окуп. 20 тысяч рублей. Итого на балансе фактически 25к. Хотелось бы еще чего-то сладкого, но на самом деле пока а, последний дорогой скин, который выпадал, это был коготь. Пламя, кстати, пролетает, опустошители, но тут колка. Тут прям, блядь, тут мусор, хотя немного, но, блядь, нет, это минус, это минус, это слив 5 кейсов, ой, там что-то, там, блядь, красненькое, там красненькое что-то было, прикинь, еще раз эмка, если еще раз эмка, будет вообще прям кайф, а что, красная выпало? Вулканчик? Бля, ну вот дорогой вулканчик за 13 тысяч рублей, 18 в принципе, ну, не, хочется чего-то поэкзотичней, вулканчики нам все-таки уже на сахаре, мы на них насмотрелись, хочется чего-то поэкзотичней. Так, распространение... Не, о, нож! О, нож, и нож, и нож! И тут неплохо. Нож 11, 23 тысячи. Нормально. А, у нас 33 тысячи рублей. У меня вопрос по стоимости топ-кейса. Он тоже подешевел. Можно открыть на самом деле два кейса. Блять, почему нет? Но, наверное, отсос. Вот я, сука, на одни и те же грабли наступаю. Я знаю, что мне топ-кейс никогда ничего не выдавал. Зачем-то на него иду. Блять. А вот это, а вот это сказка. Извини, топ кейс. Это очень хорош. Это, это прям пиз. Ладно, блять! <свят> топ кейс, нахуй, спасибо, блять! Спасибо. Вы, блядь, просто прикиньте, так подписчику будет дропаться. <свят> Ебать, нож, градиент, заебись, я же выведу. Я ж сейчас заберу и прайс в стиме Надеюсь, он будет больше, блять, чем на изике. Так, ну все, начал сыпаться, я так понимаю, шлак-шлакач, да. А, у нас тут 9500, ну и на балансе 16 тысяч. Хуй с ним, ориентир! Рискуем, блядь, рискуем. Давай, топ-кейс. Давай, я ебашь, три кейса. Топ-кейса, поехали. Хотя, кстати, спойлера тоже не было, когда мы топ-кейс пизданули. Но прикинь, что-то еще сейчас выпадет. Главное не шлак. Блядь, ну тут, ну тут прям все. Не, он больше не будет, я так понимаю, изи к нам выдавать. Забило на нас хуй. Но, в принципе, в принципе, две триста и тридцать с лишним тысяч на балансе. Нужна девочка по щекастей. Две четыреста, ёпта, ну давай, блядь, пять кейсов, постом. Сто восемьдесят. Ну, все, этот балик я, пожал Оставлю, чтобы проверять, когда стоят шансы на аккаунте Говорим изи-дропу, спасибо за 41 тысячу рублей И, и, и не удалось проверить статус трейда, блядь Да, да, да Ну окей, ждем скины Вот этот нож, это, конечно, заебись а, Мне написали, что человек, когда не ликвид, блядь Продавай на... Ой, меняй на CSGO на... На CSGO, блять, на каком CSGO? На CSGO Money меняй, короче, так и будем делать. Но топ-кейс я реально не ожидал, даже спойлера не видел, и по итогу решил вывести, да, бах и градиент. Наверное, когда остается баланс а 1020, нужно идти на апгрейды. Я вот я вот только сейчас это понял, потому что с кейсов не выпадает ничего после того, как мне выпадает что-то типа за 40, за 30 тысяч рублей. Но будем пробовать, в любом случае, следующий ролик это прокачка инвентаря и аккаунта подписчика, потом еще один ролик с открытием кейсов на мой. Аккаунте, после этого еще одна прокачка Хочу чередовать, поэтому, ребят Прокачек будет много, пожалуйста Давайте здесь хотя бы полторы тысячи лайков Наберем, чтобы, блять, была такая прокачка Что, а -а -а ах Ага, ебаный я дебил Короче, ждем скины, я не понимаю, почему Статус не получилось Не получилось получить, но в любом случае Ожидаем, скины-то не дешевые Ребятульки, все пришло, вот она вопбах В стиме 6200 Последняя продажа была 6000 Когда в Нейзедропе он 5500 показывал Нож приш, пришлось заменить на коготь зуб тигра. Здесь 43 написано. По факту, по факту 39. Нож, который стоит 39 в стиме, здесь стоит 35, а бах, который 6 в стиме, 5 200 на изи дропе. Ну, я считаю, удачно. В общем, вот такой получился видосик. Я надеюсь, вы поддержите и оцените его лайком, подпиской, комментарием. Следующий ролик будет подгон от человека. Короче, прокачка инвентаря подписчика. И все вот это полетит уже в инвентарь сабу. Фух, ребят, будет жарко будет жестко, но увидимся в прокачке инвентаря подписчиков. Всем пока!